А что знаете, петушинные бои? Итак, представьте, через бои. Раунд план Фой! Брай! Что у нас есть? Победите! Человек, с которым просто невозможно жить в одной комнате. Наша третья участница. Эй, это шуба, почему? Она камеда. <реклама> <реклама> Продемонстрировать свои способности приехали из Заядлы и КВН-чики.